Беглов встретился с победителем конкурса Лидер России. Беглов выделил для миллионов рублей. Беглов Как бороться за чистый воздух, когда парк рядом с вашим домом собираются застроить? Мастер-класс дают жители финляндского округа. И не только парки. Мы можем добиваться от властей любого благоустройства. Ведь это наш город. Как это сделать? Сейчас расскажем. Но прежде чем мы продолжим, подпишитесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. И делитесь роликом в соцсетях. Очень важно, чтобы вы поделились этим видео со своими друзьями и близкими. С воскресенья муниципалитеты официально могут принимать решения о назначении выборов, с которых начинается избирательная кампания. Наши кандидаты уже начали охоту на эти решения и будут менять депутатов, которые скрывают от граждан эти решения и скрываются сами. Жители Финляндского округа вышли на защиту парка имени академика Сахарова, Часть парка уже давно хотят отдать по строительству школы зюдо. Публичные слушания по этому поводу состоялись еще в августе прошлого года, и решения о строительстве тогда принимали депутаты ЗАГСобрания, главы и депутаты муниципальных образований. Но люди, которые живут в этом районе, с этим не согласны. 5 июня местными активистами во главе со Светланой Уткиной была проведена акция по высадке деревьев на том самом месте, где планируется стройка. Местная администрация взволновалась, и в парк приехали чиновники вместе с полицейскими. Жителей, однако, это не испугало, а даже воодушевило. Поэтому они успешно провели свою акцию. У вас сегодня акция какая? Что, Какой ее смысл? Смысл в том, чтобы на том месте, которое они хотят нам застроить, превратить в стройку и, более того, лишить нас вообще большей части парка. Мы хотим, чтобы это место было засажено деревьями. Мы высадили уже с этой стороны, сейчас посадим здесь. Сказал по телевизору официально, что выделены огромные деньги на расширение зеленой зоны в городе. И в этот же момент происходит вот такое вот не... безобразие. По-другому я не скажу. Вы не согласны. Почему? А потому что это зеленая зона, у нас их очень мало осталось в городе, постоянно деревья вырубают, а деревья это легкие города. Город расширяется. Как сказал э, глава э, Ассоциации строителей Санкт-Петербурга, сказал, а что такого? Город должен расширяться, развиваться. Надо потерпеть, надо э, здание к зданию строить. А вы что хотели в большом городе жить? Надо потерпеть. Что Здесь находится опасная зона. Зона притяжения – карусель, да, где нет совершенно никакого перехода. Я знаю из вашей газеты, когда я сюда приехала в 2000 году, да, здесь в 2007 году построили карусель. Первое, что я сделала, когда вышла вот таким вот образом из своего дома, я поняла, что здесь нужен переход. Первая же газета ваша, которая вышла, сказала мне следующее. Значит так, хватит писать, жители, здесь нет и не будет перехода. Никогда. Потому что технических возможностей сделать его нет. Сказали так вы, восьмом по-моему году. Так вот, теперь, значит, я написала в восемнадцатом году первый раз во все инстанции. А на сегодняшний день прошел год. Я добилась того, что нас включили уже, да? Техническая возможность у них появилась. Да? Значит, нас включили во все возможные планы и так далее. Сейчас я борюсь за то, чтобы а, «Карусель» уже дала денег нашему бедному государству. Налогов им не хватило, ДОДД. Да? Значит, теперь таким образом они сейчас будут сотрудничать и сделают нам переход. Это сделала я. У меня нет никакой власти. Я никто, я житель. Я не никто, я ж... гражданин да, этой страны, я просто житель. А вы, обладая хоть вот такой властью, маленькой, минимальной, вы должны были нам сделать столько, чтобы мы говорили, а, ну это же Игорь Серафимович Кудинов. Боже мой, конечно, мы вы его знаем. Хороший Спасибо оратор, ему. очень но вы не правы. То, что вы говорите здесь жители, что вы добились того, что здесь будет пешеходный переход. Правда. Я вас приглашаю, приходите к нам или заходите на наш сайт, поднимите всю переписку, она в открытом доступе есть, где вы увидите, сколько писем написано. В органы власти, в том числе ГИБДД, по согласованию данного пешеходного перехода. И данный пешеходный переход здесь появится после того, как, если на этом месте, будет построена школа. Игорь Серафимович, Вот это вот ваша работа, отлично. о чем вы говорите. Нет, вы сейчас говорите неправду абсолютно. Если у вас официальный орган вашего, вашего, да. вашей власти, да, представительный да. орган, да. это да. газета, да. вы мне написали ровно то, что я вам сейчас процитировала. Ну, Больше давайте, вы об этом давайте, не писали давайте, ни разу. Ни разу не писали. Раз и в 2018 году, когда я первый раз написала, мне ответили ровно то же самое, что и вам. Я просто это знаю, они пишут да. всем одно и то же. И писать Нет, надо было не, не в ГАИ не даже уже, а в ДОДД. Это вы тоже знаете, наверное, да? Я понимаю, что куда вы не добиваетесь, и мы вас не видим никогда. Светлана, в чем цель данного сейчас действия? Цель в том, что каждый принимает участие в посадке, посадке дерева. Результат этой акции посажены новые деревья в этом прекрасном парке, потому что жители финляндского округа хотят лишь одного. В итоге все закончилось без задержаний и прочих неприятных последствий. А чиновники теперь знают то их решения местные жители не поддерживают. Активисты надеются, что в итоге у них получится отстоять свой парк. Безопасность для пешеходов – это важный критерий для жителей Коломны. Пересечение таких улиц, как Римского-Корсакова, улицы Мясной и набережный канал Грибоедова уже давно считается опасным участком. В июне местные активисты начали сбор подписей за то, чтобы создать здесь пешеходный переход. Это место очень оживленное, поэтому люди с радостью подписывались в поддержку перехода. Следующий этап – это предоставить подписи вместе с обращением в отдел ГИБДД. И если местные администрации безразличны безопасность и комфорт людей, то будущие кандидаты в муниципальные депутаты готовы слушать жителей своего округа и помогать им. С такими же мыслями вышли на митинг и жители Калининского района. 9 июня прошел митинг против строительства элитного коммерческого комплекса на территории Муринского парка. Ранее в парке уже построили подобный комплекс. Новая арена с ресторанами и гостиницей. Комплекс решили расширять, не посоветовавшись с теми, кто живет рядом. Для жителей района парк – это единственная возможность гулять и дышать свежим воздухом. Они уверены, что если и дальше молчать и бездействовать, то от парка совсем ничего не останется. Это торговый центр. А это Муринский парк. А теперь давайте посмотрим сюда. Здесь у нас стоят люди. И как вы думаете, что они отстают? Они отстаивают сохранение парка, конечно же, против очередного скверного торгового центра или многоэтажки. Давайте пообщаемся и узнаем подробности всей ситуации. Тут прямая аналогия со сквером в Екатеринбурге, когда местных жители не спросили, да кто против храма? Да никто. Строите, но только при этом не ущемляйте местных жителей. Тут получается то же самое. Мы строим социальный объект, как бы социальный объект. Вокруг него построим, построим, построим, построим забор, за который никто не залезет, пока не заплатят нам ну, какой-то абонемент, 60 тысяч минимум. Рядом с э, фитнес-клубом, где стоимость ну, 20-30. Соответственно, это, это место выделяется. Выделяется в плохом смысле. И как-то в дальнейшее развитие этой территории нужно все-таки другим людям уже поручить. Я вот чувствую так. Анна Новая, на самом деле компания, которая, учредителем в которой является Анна Баринова. Анна Баринова это супруга Олега Баринова. Олег Баринов это, ну, как, петербургский крупный бизнесмен. Ему принадлежит бизнес-центр Преображенский двор на Литейном, то есть очень крупный и богатый бизнес-центр, соответственно. Ну и у них есть еще несколько сторонних бизнесов, но ну, в том числе они занимаются вот развитием так называемого спорта. Они строят коммерческие спортивные Площадки сдают их в аренду. Вот никакой э, социальной нагрузки там практически нет. Они просто какие-то бывают благотворительные матчи проводят, что-то такое. Но для местных жителей, для просто для обычных самых людей там ничего бесплатного нет. А вы обращались в администрацию? Что они вам говорят? Мы обращались в администрацию Калининского района. Мы обращались с молниями, обращались к к его вице-губернаторам, ко всем. А, значит, администрация Калининского района, она поддерживает этот проект. Потому что у главы района, у него тесные связи, как мы понимаем, с Бариновым. Вот. Чиновники из Смольного говорят, что спорта много не бывает, что березы пересадим, хотя там 40-летние березы, которые вообще никак не реально пересадить. Вот. Но они нас, вот, нам рассказывают, что спорта много не бывает, что нужно... у нас недостаток, недостаток спорт-объектов, и что если мы будем отменять это строительство, то это повли... навредит инвестиционным инвестиционному климату Санкт-Петербурге. То есть это у нас такой замечательный инвестиционный климат, который построен на уничтожении 40-летних берез и других многолетних насаждений. Господин Дроздов, это наш депутат непосредственно, да, муниципальное образование академическое, господин вот, Игорь Григорьевич Пыжик, да, они сажали деревья. То есть я так открываю интернет, открываю, они сажали деревья в парке 300-летия. По-моему, это не ваш район. Это не наш район. Мы там не гуляем, мы гуляем вот здесь, понимаете? Они там выкладывают семейные академии. Мы вешаем сквор скворечники, вот когда да, пора было скворцам вешать. Я им пишу, надеюсь, на участки, которые собираются застраивать. Потому что господин Дроздов, он очень, знаете, как вроде как он подал заявку на инвентаризацию. Нас вот с этой инвентаризацией запутали с этим строительством. Нам сказали, что они не получат разрешение, пока не будет сделана эта инвентаризация. Это вранье, они разрешение на строительство получили без инвентаризации. Администрации Калининского района хочется сказать, давайте вы наконец уже встанете на сторону жителей. но ну сколько можно? Уже несколько лет действительно вы играете постоянно на стороне застройщика. У новой арены есть все ресурсы, чтобы перенести это строительство в другое место. За пределы парка, за пределы других зеленых зон. Команда будущих кандидатов в муниципальные депутаты по округу Смольнинска активно ведет сбор подписей за изменения подхода к благоустройству округа. Раздают листовки и общаются с людьми. Чтобы совместить приятное с полезным, активисты провели акцию букроссинга. На точку сбора подписей любой желающий мог принести прочитанные книжки и журналы, забрать с собой любую литературу, из той, которую приносили другие жители ранее. Сбор подписей может из рутинной работы превратиться в приятное времяпрепровождение. Я мы Иван Голунов.